Па-па-па-па-па-па-па-па. СМЕХ СМЕХ Продолжить мою игру. Это эльф? Дядя, тебе плохо. Я тебе сейчас скорую вызову. Поиграй со мной. Вот как фризит. С Новым Годом! Ну, это точно наше. Потому что, ну, посмотрите на этого зайчика. Это наше, только наше умеет такое делать. Хороший подарок. А что делать-то надо? Поиграй со мной. С кем? А как с тобой поиграть? коленка разбита братишка Так, а подожди а за что за что вообще было отдано типа во что мне поиграть что мне делать а взять Ебать я дурак Несколькими часами ранее. О! Миру мир. Советская пятиэтажечка. Я в такой жил когда-то. Дима, 19.00 вечера. Точно наши. Посмотреть задание. а что с ним, блядь? А, это он выдыхает дым. Опа, я вижу сосок. Все, все, все, все, все, уходим. О, это ж мем. Челики из мема хорошо этот они по кайфу их конечно резовали хой жив Панки хой типа Блядь, затопленный подвал хуй Аня сказала что оставила мне сюрприз возле двери О это же Аня ты что там делаешь ты что дурная Никого нет вот а так есть а хорошо а скрипты работают ланик. Не... а вот он серьезно мало малая. Мала, это то что ты мне хотела подарить но он на самом деле криповый но прикольный уродлива кукла где она ее взяла сейчас эта тварь будет у нас по домам бегать а так подожди у нас и комп есть Уберу, разберу рюкзак, сегодня закончил с первой в новой школе, теперь я учу сани в одном классе, хоть это меня радует. Да подожди, у нас и комп есть, так это нифига не совок. А выключить нельзя, да? Ну ладно. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. <свес> <свес> Даже здесь это чудо прекрасное есть Разработчики, вы просто гении Вы просто, бля, гении Блядь, Это просто было сейчас офигенно Я, во-первых, испугался, ничего не понял Но это было шикарно Проверить книги на столе. Ёбаный в рот! Я слышу, как кто-то стучит. Я люблю советские квартиры. А тут еще и Куплинов подъехал в советскую хату. Хорошо, мне нравится ты, крутой. Говорит. Гоблин херов. Почему дверь открыта? Потому что нам нужно пойти и посмотреть блин. А нас не пускает невидимая стена Какие криповые игрушки а тут все зака... А, вон сидит бабуля. А, дружище, ты тут опять? ⁇ птума. Что там делаешь? Поиграй со мной. А, теперь она повесилась. Еще мне теперь с тобой делать. Ну нахер, да в натуре, блять. Пошли домой. Дима, тут Тут кто-то есть. Это что еще такое? Нет, Аня, что прошло, что-то увидела. Аня бросила трубку. Пем-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-па-пам-па-па, пэм, пэ, блядь. В общем, да в Ебаный в рот. Можно я боком буду заходить туда? Как туда зайти, блять? Как в люк зайти? Ну и пошел нахер, значит. Почему я не могу в люк зайти? Что за дела? А, -а, а, стой! А как зайти в люк-то? Ну вот я присел. Ой, блядь. Но-но-но-но. <ролевый> <ролевый> а, Блять, тварь, я так и знал, нахуй. Эмика, ты, блядь, просто гений ебаный. Э, я тебя видел, побежал, маленький пиздюшонок. Погнали! Он спрятал рождественские игрушки для рождественской елки. Коба! Коба! Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкафу Эмика, ну ты просто играешь со мной Ты просто играешь со мной Ты что? Ты что? В шкафу Я, сука, да не пойду Чего он не открывается? Ебаный в рот, сейчас что-то будет! <смех> бля, у меня еще там кошка орёт, блядь! Ха-ха-ха-ха, <смех> <в> бля! <смех> а пизда, нахуй рулю и седло. <смех> блядь, это у меня в квартире или в игре?! Я был уверен, что это у меня в квартире! Подожди, я пойду, я готов, что сейчас меня... А-а-а, <смех> Эй, яваны в рот, блять. Хорошо, хорошо. Папа, па па па О, смотри, смотри, смотри. Сейчас будет харарюшечка. Сейчас будет харарюшечка. Сейчас будет харарюшечка. Сейчас будет харарюшечка. О, я здесь был. Эй. Эй, найди рождественскую елку, поиграй со мной. Ну, ты, короче, типа Санта, да, я так понял. Ты хотел быть Сантой, но у тебя нихуя не получилось. Но ты, блять, ты такой. Ну пошли, сейчас мы встретим Анку, сейчас встретим Аночку. Смотри, смотри, во, под солями. Вон она стоит, стоит, стоит, стоит. тварь дырка. Пизда, блядь. Привет. Наряжай ёлку. Проснись. <звы> Чё ты выходишь вот там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторец есть? Это сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Это же сам мой Почему он до сих пор яшу, блядь, не зарезал? Ой, сам вписал. У Яш же там типа почки-то до сих пор на месте. Может, наверное, должен захотиться или как? Я тоже хочу в нее поиграть. Так, а зачем я взял болтарест, здесь больше не было запертых мест? То есть нам кошмар такой прошел. Я не против, мы можем его купить. Но посесть посмотрим. Ааа, ебать! Хорошо. Бля, я просто, это, это просто мой кумир. Так, блядь. вот это стандартная, стандартная, стандартная была, стандартная скрэма, стандартная. Я видел такую рожу, уже неоднократно, не раз видел такую, здравствуйте, да. Дима просто мой кумир. Иногда люди выдумывают то, чего нет, им кажется, что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью, они совершают ужасные вещи, от которых можно сойти с ума. Я не верю в паранормальные явления, я верю, что в бедах, которые совершают люди, виноваты они сами или те, кто их до этого довел. И для того, чтобы вы поверили своими гла своим глазам, а не выдумкам, я снял разоблачительные видео о паранормальных явлениях в двух домах, о которых по рассказам людей творилось безумие. Меня зовут Алекс Мортон, и мы начинаем. Меня зовут Даниэль Хамдамов. Мы, мы, мы, мы обогнали. ебать а это не это видос это не геймплей я обшарил все углы но так и не нашел никаких доказательств подтверждающих паранормальную активность в этих домах теперь я следую в заброшенный а я следую в заброшенный пионерский лагерь в россии по просьбам своих подписчиков чтобы выяснить правдивые ли слухи о которых столько лет говорят местные жители но это меня мои мои подписчики отправили в этот лагерь. На перевоспитание. Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей от а рук одного проживающего. Его самого так и не нашли. В тела этих людей тоже не найдены. Местные жители по имя со стороной, а те, кто кос... те, кого коснулась эта трагедия, не дают открывать двери этого здания в память погибшим и пропавшим. Я приехал в Россию, чтобы разобраться с произошедшим, выяснить правдивые ли слухи и найти этому доказательству. Соблюдая свою традицию, я заколачиваю за собой двери здания. Чтобы не было соблазна покинуть его. Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня есть видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и водой. Ну получается... отготовить плов? Берем охапку дров. Ведро воды. И... Хер <coughs> туда. Ну погнали. Я думаю, это очередной шедевр будет. Amiga Games Александр Решетников. Ты крутой чувак. Давай берем камерку. Англо-русский словарь. Тоже пригодится. Как выключить? А, ну не будем тратить батареи. Ну кошки тут живут, сидят и ничего, нормально. А это он на турнике просто занимается, видите? Желтоглазый заяц мой ласковый мерзавец. Ну пока как бы ничего такого необычного нет. Мусор, раковину не бросать, сказал. А, так мне нужна ночь. Уважайте труд уборщиц. Уборщица достаточно херово справляется со своими обязанностями. А кто-то здесь, кстати, и курит. Вон, нас зажигалочка есть. Губальный в рот. Не надо, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста, Не надо. Не надо, пожалуйста, не надо. Не хочу, не надо, не надо. Блять, он как будто развалится сейчас. Чего, блядь? Кто-то в ладоши похлопал. Иди, я тебя сейчас похлопаю, блядь! Идея тебя сейчас похлопаю! А, вот камера. Добро пожаловать в Outlast! Тихтигнахов Тихтигнахов Сюда подъехали, сейчас будем драться сражаться Драться сражаться, блин. блядь. Блять, вот эта вот криповая тема Опять на турнике, блять, по ночам спать надо Чтобы организм останавливался, а не на турнике херачить Заяц, турникмен Мертвые вороны Куда идти-то? Кто там? Иду, иду, иду, иду, дорогая Где он там сучит, блядь? Или это вон там в окно? -ка -ка -ка -ка -ка -ка -ка -ка. Блядь, если тут такие же скримеры будут, как в той игре Просто ну нахер Я, блядь, я и так не дрожу, сука Мурашки по коже бегают А тише нельзя там на кровати своей делать Все свои дела вот эти Давай-ка мы лучше включим так от а дверь вообще никак не работает. Да, ёб твою, блядь, мать! О! О, -о, -о, -о хорошо, блядь. Я, чтобы вы понимали, там есть некоторые моменты, когда вы смотрите. Когда у меня просто открытый рот. На самом деле я кричу, но у меня микрофон глушит -э -э, звуки, чтобы вас не оглушить. Подожди, пошли туда. Нельзя туда. Мне кто-то звонит, блядь. Дивуль ты чего а, -а, -а. а вот и камерка есть мобилка с камеркой позвонить там записка тебе здесь не рады а сатанинская видите какая я не понимаю что здесь написано не дыши Блять, отколачивай двери назад, отколачивай дверь назад, сказал. Сука. Я слышал, как ты пошлепал своими взаимными. А, хорошо, ты, блядь, хороша, хороша, ты молодец, ты можешь. Блять, юбку, блять. Вернее, копченое мясо, сука. А, на вентиляцию его забрала. Смотри-ка. А я бы не сказал, что это маленькие дещащие ножки. Это здоровая педаль 45 размера. Раньше этой шкатулки не было. Стыд! Мимо унитаза. Не сать. О, смотри. Что это за шкатулка? В смысле нет. А, ебаный в рот, блядь. Что за девочка из звонка? Ух, хорошо. Хорошо, хорошо. я такие уже звуки слышал. Хорошо. Александр решетников я готов. Погнали. Да, блядь. ебаный в рот. Я аж подпрыгнул, блядь. Нормально, нормально, нормально Я сказал, что здесь я смогу найти доказательства Давай осмотримся Блядь, может не надо мы сюда пошли? Зачем мы сюда пошли? Ты чё, уебан, задул свечку? Я в рот ебал Слышь как там кто-то проходит. Там цепи Тут цепи А тут БАМ! Блять Идите нахер Идите нахер Пошли нахер Из шкафа сто процентов должен кто-то вылезти. Я кого-то видел только что. И тут кто-то ходит. А какая криповая куколка. здесь. Еще газетка. Бородейского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение 6 лет. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операцию по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавлять свою должность. Если ном закрыли, здание стало заброшенным. Так директор знала про это. Она ему помогала. ⁇ -твою, блядь! Аутласт, ебаный! Так, ну мы такие уже довольно... ⁇ баный.. Мы уже довольно... О! Теперь эта дверь назад вернулась. А -а -а -а -а -а -а, блядь, Блять, в глазах заболело. Так, все. Надо от хорроров сделать перерыв, блять. Сегодня будет стрим почему-нибудь веселому. Ага. Это что? -то? Ёбаный ты в рот! Ты что такая страшная? Какие-то ловцы снов висят. О, смотри-ка, как за столько лет те... тело, блять, как за столько лет ее тело не разложилось. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свой дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. И не собираюсь, я так просто уходить, я вернусь. Возвращайся, ебать. А ч здесь так много трупов? Или это они здесь прятали, типа, народец? <связывая> а, ебаный в рот, медсестра, дура, блядь. Проститутка, тварь. Сука, нахуй ты так испугал, блядь. Столько скримеров на квадратный метр, блять, это просто пиздец. Я в рот ебал, рыгал. Ох, блядь, да ну нахуй Три недели спустя А, это все? Финал? Бля, опять у меня финалы какие-то коротенькие А, ну мы уже, видите, без вещей так просто пришли Здорово, заяц! Но мы расследовали преступление. Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут. Обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями и никому не рассказал. Охраняйте дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Грустная история, на самом деле, очень. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге. Но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу вам позже. Опа, это наметчик, я так понимаю, на следующую часть игры. И это будет не нереально прикольно, я хочу сказать. Потому что, бля, у Эмики игры просто... <смех> Музыкальное сопровождение Это типа вот он отправляется в дом с ведьмами